Чужие убеждения, особенно отрицательные, вычеркнуть. Не мое. Все, это не мое, это мне навязали. Да, давайте. Такой мне моя семья помогала, помогает. Правда, по телефону разговариваю. И где-то это было тяжело, где-то нет. Но самая эффективная работа, она наедине. Я вам скажу, что я вот здесь... И вот эта презентация вот этого проекта, она, она сейчас, ну как, уникальна Это презентация, то есть это первый мастер-класс под брендом «Талантология», и я решился на это на все. Я, я решился на это на все, потому что я провел в Тибете два месяца в абсолютном одиночестве. Тибет оказался в самом сердце мира России, да, то есть в столице. И семья была здесь, я был там. И вот там я понял, что вот все, все время пришло. Да? Но на протяжении всех этих лет, не семи, а скольки, 16? С Леной мы живем 16 лет, вот моя супруга, да, она мне помогает, она со мной же вместе меняется. И ей ровно так же тяжело, как и мне. Спасибо.